Доброго времени суток... Доброго времени суток... Шестой уровень, Skyforce. Что еще тут можно сказать? Жалко только, что это... Эти видео набирают мало просмотров. Меньше, чем... Игры остальные. DataWink, например. Ну, думаю, DataWink немножко интереснее, чем здесь. Но здесь тоже не очень-то скучно Ой, это что а, это это огнемет понимаю понимаю странно как-то работает он стреляет огнем который меняет цвет по поводу Но это им не смогло помочь, я их убил все равно. Два самолета, ой, то есть вертолета сломал. Три пушки, ой, при маленьких вертолета. Еще три вертолета. На ненормальной если это будет очень сложно пройти. Так, коробочка. Коробочка ничего. Только счет который мне как-то вообще не значит ничего. О, дыра. Это... дыра. Просто... Просто какая-то дыра. Ну ладно, оставим эту дыру. Пусть она там будет... Сломалась я сломал, сейчас сломаю тебя, так погоди, сейчас вот сломаю и тебя тоже сломал. А вот эта что за штука? Я ее еще видел до этого уровня, ну просто вот непонятно, что это, что то она делает, что то она щелкает или кричит О, ну ладно, всего этой странной механикой из цвета О, паук! Паук, привет! все как? Стоит. На чем стоит? Ну вот стоит. О, еще один паук. Тот паук держит. Которого сейчас внизу он держит их его по коробочке, а этот паук держит сверху. Жалко, что такие детали мало кто замечает, потому что. Люди больше обращают внимание на то, что двигается, чем на вот этих паучков, которые просто стоят там. Выполнили, наверное, свою работу, вот стоят, отдыхают. А это что за конверт такой движущийся? Интересно. Так, сломал вас, сломал по карта. Но это временно. тебя одновременно сломаем. круто так и сейчас кажется будет босс да? я вижу тут вот что это за круглая штука такая так сломал штуки и что сейчас будет бо о да вас Извини, Скарлет, я не умею танцевать. Но зато у меня есть хорошие кушки, чтобы разобрать тебя. Как-то он быстро вот, разбирается. Ладно, может быть у нее еще есть что-то в рукове. Так, как же мне налево-то пойти? Не с... Это сердечко не собирая. Его лучше сохранить на потом, когда я получу уйден. Так, что ты делаешь теперь? Ну давай. а, -а, -а он повернется Понимаю. Ну такого не ожидал никто. Ладно, я не буду париться с этим сердечком. Просто соберу его, надеюсь, что не ударюсь. Так, блин, ну нормально. Ну ракета, ты бы хоть полетела туда, закончила его. Ладно. Так, сломал вас. И ракета, давай. Сломал. Что теперь? Что ты теперь делаешь? Ты еще раз повернул их. Да, мне кажется, они тебе теперь, теперь трутся немножко от тебя. Ой, ракеты. аккуратно. Ой, я вижу, они крутятся. Они перезаряжаются. И еще как эта пушка у него в центре, да? Да, у него пушка в центре. Странно, что я до сих пор не получил удара. Ну, Хотя вроде как он, ну да, вот и глазил. Эх, ладно, я все равно не прохожу это на нетронутость. Ну давай, пушка, окончайся. что ж ты такая. А, все, все, неужели? Это как-то просто. Видимо, все-таки опыт с прохождения той части мне помогает, потому что я как-то легко их разбиваю. моя работа ускоренное изготовление самолета М -м, круто теперь у меня будут бесконечные самолеты на 15 минут и трофей сумочная охотница вау выглядит красиво выглядит красиво с ракетами с этими с пушками со всем этим да. Красиво, но недолговечно. О, 100%. Круто. Теперь у меня будет на одну больше. И я смогу быстрее накопить на седьмой этап. Семь медалей. Пока мы копим, я накопил, можно сказать, на невозможный этап. На невозможную сложность. На пятом уровне. Что ж, посмотрим, что тут. Наверное, я снова ничего не буду успевать. Так. Ну, пока вроде нормально. Вроде как. Проходим вот. Не, ну они точно стали стрелять быстрее, но я не замечаю, чтобы прям сложно было. Ой-ой-ой, это что у тебя пушка так разнесло-то, а? Это, это она сколько раз стреляет? Раз, два, три, четыре, четыре раза. А я помню, как на нормальном режиме сложности она один раз только выстрелила. И все, она не стреляла больше вообще. Улучшилась ты пушка заметно. Так. Ну, звезды я хочу собрать. 100% звезд? Нет. Ладно, все равно до ночного кошмара еще далеко идти, поэтому сто процентов звезд собирать смысла нету. Там в конце, наверное, мне кучу звезд дадут. Но вот те хочу собрать. Сейчас аккуратненько зайду. Оп, забрал. Так, так, так, забрал тебя, забрал тебя. О, а вот тут прям, тут прям сложно. Сейчас попробую вот так вот. Ну круто, обошел. Сейчас надо, чтобы они подольше стреляли сюда. И не мешали мне в будущем. Ладно, проще, чем если бы я так оставил. Так, а здесь как? А, вот тут. Они тут перерывы дают мне хотя бы. Ну хорошо. Эта пушка все еще не работает. Ладно, пройдем здесь. Чела соберем. Не знаю только зачем. Оп, собрал вас. Собрал вас. И вас. Собрал. Вот сейчас вот трудно. Так, сейчас аккуратно, аккуратно. Проходим. Круто. Ой, сколько звезд, сколько звезд. И паук все еще лежит тут, засыпанный песком. Наверное, он хотел сражаться со мной здесь. Может быть, они вели ввиду. Машина не последняя. Но те машины, которые. О, я, кстати, не тронутый. Круто! Я даже не заметил. С первой попытки нетронутый. Надо же. И три медальки еще. Три медальки. Этап 0-1. На ненормальном режиме. Ух. Посмотрим, как пройдет. Так. Ну я теперь вижу, что они. Они хотя бы не умирают с первого удара. Это уже сразу Да, вот это заметно. Они чуть не улетели от меня. Надо же на первом уровне такие сложные боты. Ой, че боты, самолеты. Интересно, как будет на ночном кошмаре, опять же, если он будет здесь вообще. Не факт, что будет. Так, Эд, стой, куда? И я хочу сто процентов тут собрать. Ой, вот эту стену будет трудно убить, наверное. Ну, сейчас попробуем. Так, стойте, куда вы, куда, куда, куда, куда, куда, куда. куда, Эй, стой. Блин, стену не успел сломать. А стена считается вообще? Эм, кажется, нет. Ну, надо надеяться, что нет, потому что... Если да, то я сейчас проиграл. Получается. Так, баги смогу хоть добить. Блин, ну все. Ну все, баги не смог. Так, ой, много звезд. Много звезд. Nice. Ну и теперь, наверное, мне нужно попытаться остаться нетронутым. Это кажется единственное, что мне осталось. Интересно, убьют ли меня ракета с первого удара? Nice. Я надеюсь, что нет, но все же кажется да. Так, стой, куда ты, светящийся? Светящихся надо обязательно убивать. Nice. Так, ну вот и босс. Быстро дошли до него на ненормальном-то этапе. Mm, извини, есть такое скарлет. Сломал текушку правую. сломал те пушку две пушки сломал те серединную пушку сейчас ему добью так так так все готов готов у этого the fast нету никаких все упал Ну, отомстишь, наверное. Итак, наконец-то седьмой уровень. Попытаюсь Дальше его пей. пройти. Посмотрим, какой здесь будет воз. или не будет вообще. Как было в том этапе с пауком с маленьким. Скарлет, похоже, любит очень и зеленый, и красный. Потому что у нее очень много такого всего зеленого. Хотя, может быть, это только потому, что здесь так Здесь так. Все. Устроено было, а она уже просто Все здесь сделала по-своему. Но красный цвет она точно любит, потому что. Красная у нее здесь много чего. Даже она сама одета красная. Так, что ты тут стреляешь? Не стреляй, пожалуйста. Спасибо. О, паучок. Поднял штуку. Что он поставит ее сейчас? О, вот, поставил штуку. И он даже не обращает внимания, то, что над его головой происходит такая бойная эпичная. О, это что за контейнер такие зеленые штуки? Кислота какая-то или что-нибудь в этом роде. Блин, пропустил вертолет. Ну ладно. Я здесь... Я не пройду этот уровень в первой попытки, так, чтобы собрать всех. Да, вряд ли я его вообще пойду в первой попытке. О, это же та штука, которую можно сломать башню. Сейчас сломаю. Сломал. Сколько осколков-то. дыра какая-то под нами о вот эти штуки которые на пауке были видишь он сам -то? заржавел что ли на пятом этапе еще вот эти изогнутые штуки о это что о и ракеты а понимаю не но ну это вроде просто довольно просто Просто стоять вот тут. Ну, убью. Ну, интересные вещи, ракеты. Надеюсь, что они не убили бы меня с первого удара. О, там. Ой, паук. Паук с лазером, надо же. Что-то новенькое. Так, давай, сейчас я сильный. А он сильный. Ну давай, кончайся, лазер. Так, сейчас еще что-то у меня есть хоть что-то так сейчас сломаю эту штуку блин там еще и это ну я был не готов к такому там еще и две пушки блин ладно сейчас сейчас снова попытаемся пройти ой еще еще медальку получил круто улучшу защиту это мне точно пригодится и еще раз и еще раз и еще раз отлично теперь думаю можно и вой прибыл вернулся к этому пауку. надеюсь в этот раз он меня не бьет а наоборот ну давай, паук, кончайся. Что тебе трудно? Молодец. Сейчас еще нужно тебя добить. Я думаю, с тебя будет много звезд. Да, много выпало. И сейчас аккуратно только не умереть от этих штук. Так, сломал э, Сломал одну, сломал вторую. Вс. Ой, сколько самолетов. Как-то я легко пострелял, вс. И тут балки уходят прямо в эту зеленую жижу. Или что это? А где босс? А! Ой! Да.